Здравствуйте, рад вас всех приветствовать. Здесь итак, моя лекция Любовь растений. Я немножко в этой лекции расскажу о так сказать, любовных отношениях в мире растений, а также о поле: если ли он у растений, как он представлен. И все об этом. Многое из того, что сегодня прозвучит, наверняка все изучали в шестом классе. Но, конечно, там никто ничего не понял тогда. Это просто гарантированно. Многие это же изучали в университете, даже на факультете биологическом. Но тоже кто-то мало кто что из этого понял, поскольку нет, на самом деле это вопрос довольно трудный. О чем же я буду говорить? На самом деле все растения делятся на высшие и низшие. Низшие растения – это, собственно, водоросли. Вот о них я сегодня рассказывать не буду. Буду рассказывать только о высших растениях, поскольку у низших там ситуация еще вся более сложная и запутанная. Что касается типов размножения, выделяют у растений три типа размножения. Это, собственно, половое – гаметами, яйцеклетками и сперматозоидами, бесполое, то есть спорами, и э, вегетативное частями растений. Кто сажал клубнику на даче, прекрасно знает, что она размножается усами. Гартоферы размножаются клубнями. Вот это вегетативное размножение. Вот о нем я сегодня как раз тоже не буду говорить. Я буду говорить только о первых двух. Они самые интересные. Итак, вопрос: а э, есть ли вообще полурастений? Этот вопрос нам кажется странным, да, конечно, есть, но на самом деле большую часть истории человечества на этот вопрос отвечали по-разному. Это был абсолютно нетривиальный вопрос. В отличие, конечно, от животных. Даже в времена древней, не знаю, древнюю Египта или древней Греции любой молодой пастушок мог с указкой объяснить, чем отличается, например, бык от коровы, которых он пас. Но вот... Как же было это у растений, вопрос сложный. С одной стороны, некоторые что-то все таки люди знали. Например, по всему Древнему Востоку, вообще по побережью Средиземного моря, выращивали финикую пальму. И садоводы прекрасно знали, что есть растения, которые дают финики, другие растения фиников не дают, мужские растения. Но если на плантации не будет хотя бы одного мужского растения, фиников ждать бессмысленно. Их не дождешься. То есть понятие было, что вот мужское и женское растение. Более того, на время в Древнем Египте практиковали даже искусственное опыление женских растений. Как его осуществляли? Рабочие срезали вот эти крупные сейчас соцветия мужские и махали ими над цветками женских растений и происходило таким образом искусственное опыление вот на этом барельефе девятого века до нашей эры как говорят ученые показано как раз именно искусственное опыление там немножко сложно это понять, но в общем при некоторой доле воображения можно. А, конечно, в реальности это осуществляли рабочие простые или рабы, но для изображений, которые останутся на века, они не подходили совершенно. Нужды были более официальные лица, и в данном случае бог Тор, ой, бог Ра выступает в качестве опылителя поскольку финиковая пальма была как раз одним, одним из символов бога Солнца Ра. Также в этом же регионе выращивали инжир. И опять все знали, что на одних деревьях образуются съедобные фиги, на других деревьях есть только несъедобные каприфиги. Но хотя бы одно вот это мужское растение с каприфигами должно на плантации быть, иначе фиников не дождешься. На Руси тоже имели некоторые представления о половых отношениях в мире растений, Например, выращивали коноплю. Но ее, правда, выращивали для того, чтобы делать, так сказать, одежду. У нее хорошие веревки и веревки. Вот тут мужское и женское растение. Кстати, интересно, что женские растения в простонародье назывались матерка, от слова «мать». То есть правильно понимали, что оно дает плоды. Ну, а в наше время мы можем увидеть вот эту вот такую различия в женских и мужских растениях на примере ив весной одни деревья вдруг неожиданно становятся все желтенькие это те у которых есть тычинки с пыльцой а другие растения так и остаются зелеными это вот растения с пестиками и в них пыльцы нет то есть какое-то различие вот в этих растениях мы можем найти но ну, а как же другие у них таких явных различий нет. То есть у них что, нет пола, есть пол? На этот вопрос отвечали по-разному. Например, во времена античного мира Аристотель, Теофраст, Плиний-старший и другие высказывали все-таки за то, что у растений пол есть. И они именно исходили из практических знаний. Аристотель, конечно, прекрасно знал, как выглядит финиковая пальма и как ее выращивать на плантациях. Поэтому, собственно, он и перенес вот эти знания на все растения, хотя деталей никто не знал. Просто по той простой причине, что не было технологии, как это выяснить. Тогда еще не было ни микроскопов, ничего такого, но они это предполагали. А вот в средние века ситуация полностью поменялась. Практика уступила место схоластике, философские взгляды стали опираться на религию, и поэтому большинство ученых отрицала полурастения либо понимала с такой философской точки зрения, что ничего общего с реальностью уже не было. Например, вот Альберт Великий писал, что семена и плоды образуются из-за теплоты небесного свода. Вот он просто так объяснил. Но на самом деле не надо ни в коем случае думать, что эти замечательные ученые, в том числе Альберт Великий, были какими-то людьми недалекими, нет, это были действительно очень образованные для своего времени люди, просто мировоззрение э, людей было вот как раз именно э, таким. Э, Господь посылает, э, так сказать, от Него происходит вся жизнь, Он на небе, и поэтому вот эта концепция от теплоты небесного свода полностью укладывается э, в то мировоззрение. Она считалась абсолютно научной. Далее, в эпоху возрождения в Европе продолжали отрицать наличие пола у растений, что вообще странно, поскольку в эпоху возрождения опять перечитали все труды древних философов от Аристотеля, Теофраста, взяли много у них, но почему-то учения о поле у растений полностью отвергли. В то же время, что интересно, в Китае... Все-таки говорили, что полурастения есть, хотя они, китайские мудрецы, это не очень как-то комментировали этот момент. Перелом наступил, начался, вернее, в конце 18 первой половины 19 века с таких революционных работ. Первая работа это Рудольф Камерариус, первым научно обосновал. Вот, наличие полурастений. Себастьян, Себастьян Ваян он первым сказал, что главные части цветка – это пестики и тычинки. Раньше думали, что главные части цветка – это лепестки, поскольку они большие и красивые. Некоторые еще могли догадаться, что там нужны пестики, поскольку увидели, что из них получаются плоды. Но зачем нужны тычинки? Это было совершенно непонятно. Считали, что это какие-то абсолютно лишние части цветков и даже думали, не удалять ли их принудительно, чтобы они не мешали образованию плодов. Ну и, конечно, это Карл Иней разработал половую систему классификации растений, как раз опираясь на строение тычинок и пестиков. Но, вот опубликовал в своей книжке «Система природы» в 1735 году эту систему. Правда, он допустил одну небольшую такую вольность себе. В описании своего открытия он называл лепестки брачным ложем, тычинок женихами, пестиками, пестики называл невестами. Получалось очень антропомортно и очень резало слух. Поэтому э, на Линнея были, так сказать, многие, многие его коллеги посмотрели как-то так с неодобрением, поскольку ушла речь о том, что там в одном цветке несколько невест, несколько тычей, несколько женихов и так далее. В общем, звучало не очень хорошо. По этому поводу, вот Эоганн Сигебегезбек, директор ботанического сада в Санкт-Петербурге, он написал… Бог никогда бы не допустил в растительном царстве такого безнравственного факта, как то, что несколько мужей и чинок имеют одну жену, это пестик. Не следует э, преподносить учащейся молодежи подобной нецеломудренной системы. Вот, э, но тут, в общем, Венделине виноват сам. Нужно все-таки и на будущее, наверное, и современным ученым знать, что нужно над названиями тоже думать, как ты называешь, не называть их слишком так откровенно и антропоморфно. На самом деле Сигизбек и Карлиней до некоторых пор очень хорошо дружили. Пока вот Сигизбек не так вот не высказался о работах Карла Линея, за это Карлиней послал ему мешочек семенами, на которых написал кукулус ингратус, что в переводе означает кукушка неблагодарная. Вот. И да, Сигизбек ничего не понял, что за семена, он их все-таки посеял, и семена проросли вот в такое маленькое, колючее и очень дурно пахнущее растение, которое, оказывается, Линней назвал Сигизбеки в честь своего, так сказать, недоброжелателя. В общем, вот так он ему отомстил. В общем, это факт показывает, что не надо сильно злить ботаников и вообще систематиков, иначе в отместку назовут какую-нибудь отвратительную гадость в вашу честь. И она останется на все времена. Вот так. Итак, во второй половине 18 века, во первой половине 19 века можно сказать, сложились две команды. Первая команда сексуалисты, которые выступали как раз за то, что у растений пол есть. Вот здесь вот эти замечательные э, ученые, например, Роберт браун в честь него назван Броуновское движение, Маттиас Шлейден, э, основатель учения о клетке, и капитан их команды, можно сказать, Карлин Ней. Им противостояли ассексуалисты, которые отрицали категорически пол у растений. Здесь уже многие имена э, нам мало что говорят, но все на самом деле замечательные ученые своего времени. Их капитаном команды, как ни странно, было Ганг Гёте. Представляете, вот знаменитый философ, ученый, э, испытатель. но, видимо, его чуткая душа поэта не могла пережить тот факт, что у таких прекрасных вещей, как э, цветки, есть какая-то половая жизнь и такие ужасные интимные какие-то отношения. Выступал категорически против. Разрешить дело помогли двое, и, как ни странно, совершенно не ученые люди. Первым из них был художник, второй продавец музыкальных инструментов. Видимо, ученые слишком закостенели немножко в своем видении проблемы, а эти два товарища э, видели ее с новой точки зрения и э, поэтому смогли разобраться. Первый из них – это э, Михаил Лещик-Суминский. Как раз вот он художник, и это его вообще единственная научная работа. Правда, он делал ее по папоротникам. Но он правильно описал цикл размножения папоротников, первый в мире, и указал, что где у них половые органы, тоже первый в мире. А второй был продавец музыкальных инструментов, Вильгельм Гофмейстер. Ему от отца остался магазин инструментов, он занимался торговлей, а в свободное от работы время он занимался вот исследованием пола у растений и э, сделал много замечательных открытий. От работы Лещика Суминского, поскольку у него была одна работа, ее, так сказать, не заметили, пропустили. Вот, но э, гофмейстер был более настойчивым, он каждый год выпускал новую работу с уточнениями, и в конце концов от этого уже нельзя было отмахнуться. То есть было понятно, что действительно он нашел что-то. Ну и <coughs> уже, так сказать, пенальти ворота асексуалистов. Вот забили двое, это Чарльз Дарвин, который детально описал, процесс опыления, и, конечно, наш отечественный ученый Сергей Навашин, он открыл двойное оплодотворение, про которое вы все слышали еще со школы. вот. И вот именно к началу 19 века точно стало понятно, что у растений все-таки пол есть. И вот мне еще раз хотелось обратить внимание на то, какое, как это различно, что... Пол у живот... Что у животных есть пол, в этом никто не сомневался уже многие тысячи лет. А вот то, что пол все-таки есть у растений, стало достоверно, понятно. И это осмыслили люди только не более чем 200 лет назад. Огромные различия. Растения слишком не похожи на нас. И мы сейчас в этом убедимся. Ну а все-таки, а как же на самом деле растения делают это? А начнем мы вот э, с чего, а, не с цветковых растений, а с одной небольшой группы. Вот здесь она под буквой Z. Что-то такое карлиней вот отнес в эту группу. Он в нее отнес тех растений, которые назвал тайно брачные, поскольку он долго искал и упорно у этих растений тычинки, пестики, семена, и ничего не нашел. И он, он не понял карлины, как они размножаются, назвал их все тайно-брачными, к ним все относятся мхи, папоротники, хвощи, плуны. Вот такие растения, действительно, у них нету ни цветков, ни семян. Причем... То, что у них нет цветков, особенно у папорник, да, занимал не только ученые, но и мы простых а, людей. Например, про папорники вы знаете, придумали легенду о том, что папорник якобы цветет только один раз в год, ночь на Ивана Купалу, и уж кто найдет его цветок, тот -то обретет великую магическую э, силу. Этому празднику были э, в, этот, в эту ночь, она считалась очень магической, устраивали э, разные празднества, но как ни странно, хотя папоротнику и отрицали наличие у него какого-то пола у папоротников, сам праздник как раз был посвящен именно любовным отношениям, соединению женского и мужского начала. В данном случае огонь выступает мужским началом, вода выступает женским началом. И именно почему девушки бросают зажженные венки в воду – это соединение мужского и женского начала. Иногда вода и огонь заменялись цветами – алом для мужчин, синим для женщин. Поэтому, если видите на картинке слева, девушки прыгают через костер в юбках именно синего цвета. Вот так. Ну, вот так по изображению вот художник должен был выглядеть этот замечательный папоротник. Более того, это настолько закрепилось в умах, что дошло даже вот до 19 века, до викторианской эпохи, по эпохе правления королевы Виктории в Англии. К этому времени уже было понятно, что цветки имеют отношение к половой жизни растений. У папоротников нет, поэтому считалось, что девушкам, незамужним, приличествует выращивать именно папоротники, а не цветы. Потому что думали, что цветы все-таки могут возбудить в них какие-то нехорошие мысли. А папоротники нет. И вот даже... На платьях девушек нельзя было изображать цветы, но зато можно было изображать листья папоротников. То есть вот даже до такого момента дошло вот это отрицание. Ну а все-таки, где же искать половые органы у папоротника? И есть ли они? Конечно, они есть. Только на этом растении их нет. Вот это растение вы, конечно, знаете, когда гуляли в лесу. Большое, раскидствое, с листьями. Вы, наверное, также знаете, что если перевернуть лист на обратной стороне вы увидите такие черные точки. На самом деле это места образования спор. Вот так они выглядят, такие маленькие мешочки со спорами. Когда они созревают мешочки, они становятся темного цвета. Вот светлые они не созревшие, темные созревшие. Затем этот спорангий раскрывается, так резко отгибается вначале в одну сторону, потом в другую, действуя по принципу катапульты, и споры э, улетают в свободное парение. Они очень легкие и ветер их может унести на э, довольно значительное расстояние, но и даже так они раскидываются довольно далеко, почти где-то до метра длины может отбросить от себя папоротник спор. Споры попадают э, в подходящие условия, в мягкую влажную землю и прорастают. Что же из нее прорастает? Вот это большое растение с листьями – или что-то другое? Может кто-то вспомнить? Что-то другое, но что мы не помним. Из нее прорастает вот такое маленькое растение, которое обычно называется заросток. Он очень маленький, это буквально несколько миллиметров, поэтому мы их и не видим. Но это совершенно самостоятельное растение. Правда, корней у нее нет, вместо него есть такие вот корнеподобные ризоиды, но это растение фотосинтезирует, ведет самостоятельную жизнь, полную и насыщенную. И именно на этом растении образуются, собственно, половые органы. У растений они называются архигонии антеридии. Причем, замечу, вот здесь я их выделил. Так они называются, кстати, у всех растений, наземных, половые органы называются архигонии и антеридии. Они а тычинки, пестики. Это вообще не то. Об этом я позже, чуть позже скажу. Далее в антеридиях созревают сперматозоиды и во влажную покоду антеридия раскрывается, сперматозоиды плывут к архигонию. Сперматозоиды вот проникают сюда через трубку до яйцеклетки, яйцеклетка вот здесь расположена, происходит оплодотворение, и уже вот потом вырастает тот папоротник, который мы с вами за папоротник считаем, тот, который мы видим. <свы> То есть у папоротника есть вот такой вот цикл смены двух поколений. Одно поколение бесполое, оно образует только споры, и поколение половое, у которого есть половые органы. Чтобы, может быть, понятно, ну и вас повеселить, покажу. А вот если бы так было у человека? Мужчина и женщина встречаются, влюбляются. Затем, так сказать, происходит связь, и получается, э, рождается что-то. Ну, я вот здесь показал, что мужчина и женщины, допустим, будут гометофитами у нас, то есть тем, что имеет половые органы, и от них рождается что-то другое. От них рождается большой спорофит. Я вот здесь показал с руками, ногами, головой, но он может быть совершенно и не так выглядеть. У него может быть четыре руки, две головы, 6 ног и так далее. И вот это странное животное называет вот эти гомето... нас с вами мамой и папой, мы его, наверное, будем любить, хотя странно, как это можно себе представить. Он может быть большим, а может быть очень маленьким, то есть он совершенно отличный от нас. И, конечно, очень трудно понять, как бы в таком обществе было жить, у нас и так проблем гендерных хватает, а здесь был бы еще кто-то третий и еще бесполый. Кто бы здесь получил преимущество? Мы спорим, кто преимущество у нас, мужчина или женщина, а здесь еще вмешивается еще кто-то. Он бы был главным или, наоборот, были бы главные половое поколение. Вот, ну, вплоть до бытовых проблем, так сказать, например, поход в туалет. Да, мог бы бесполое существо зайти в любой туалет, или ему нужно было бы отдельное помещение. В общем, проблем было конечно, много. Но в конце концов, этот парафит, то есть бесполое поколение, тоже начнет размножаться, пара не ему не нужна, он мог размножаться сам, и от него бы уже произошло то поколение, родилось то поколение, которое, собственно, мы с вами. То есть он для нас с вами был бы мама и папа, это вот это вот живот, такая баба, такая вот в одном лице, а вот дедушка и бабушка были бы на нас уже похожи. То есть вот так бы было через один. <режит> да, то есть вот так бы вот через один. А для него наоборот, были бы мама и папа такие, но и дети похожи. А сам он не похож ни на кого. В общем, было бы все очень сложно. А у папоротников, как я уже сказал, ведущим. Вот я говорил, кто будет ведущим, папоротники решили это однозначно. Кстати, как их вообще? у них ведущий спорофит. Он у них большой и красивый. Гометофид, половое поколение, у них очень маленькие. Но есть растения, которые пошли наоборот. Это мхи. У них главный – это гометофид. Вот все, что вы видите, все те мхи, которые растут и образуют такие мягкие подушки, это как раз половое поколение. А раз половое поколение, значит, именно на этих растениях есть половые органы. И это правда. Они могут образовываться в очень разных местах. Больше всего в этом отношении преуспел такой род бриум. Это такие маленькие рот, очень маленькие растения. Их очень сложно отличать друг от друга, и в основном их действительно отличают по расположению половых органов. У них может быть двудомность, половой орган на разных растениях может быть однодобность с разными вариантами расположения. Или, например, вот э, архигония располагается наверху, антриди, например, на боковых веточках. Может быть, и вот такой случай, как у бриум Лунхакаулин, у него вообще может быть такой многодобности, так и эдак. То есть, очень запутанный этот род, очень сложно изучать. А без половых органов они вообще все выглядят почти одинаково. И когда после того, как происходит оплодотворение, вот их бесполое поколение, это вот эта вот коробочка на ножке. Так она называется, коробочка, ножка. Вот это бесполое поколение, ну вот тут еще коробочка делится на урночку и крышечку. Если крышечка отвалится, то мы... в коробочке как раз образуются споры. Вот здесь видно такие маленькие точки, это споры. Это споры. Самое интересное в коробочке – это, конечно, так сказать, ее вот устья. Когда крышечка отпадает, мы видим зубцы коробочки, которые все вместе носят на такое название, как перистом. Это специальные зубцы, они могут реагировать на влажность воздуха, они могут колебаться, и тем самым они содействуют рассеиванию спор. Перестом очень интересен, очень разнообразен. И именно, кстати, на нем строится вся систематика мхов. Вот покажу некоторые фотографии под электронным сканирующим микроскопом. Это как раз вот разнообразие перестомов мхов. Если такую картинку показать, то кажется, что какое-то чудовище инопланетное. Никогда не подумаешь, что это просто обыкновенный мох. Фун, тем более это фунария, которые одна из самых распространенных у нас в Москве, и мы их даже и не замечаем. То есть есть вот такие два поколения, которые постоянно сменяют друг другом, как у папоротников, так и у мхов. Кто-то ведущий, кто-то, так сказать, более другой. А теперь перейдем, наконец, к семенным растениям. Вот ель, всем вам знакомая. Итак, теперь... Смотря на нее, давайте сделаем с вами предположение, кто же это, спорофит или гометофит. Вот, вот это растение, оно будет гометофитом, несет половые органы, или спорофитом, образует споры? Вот на этом все испотыкаются со школы. Потому что до этого вроде все понятно, вот здесь начинает непонятно. На самом деле все семенные растения пошли по принципу папоротников. У них ведущий это спорофит. То, что мы видим, вот это, это спорофит. Он образует споры. Вот это, вот это растение образует споры. Спорофит. Он ничего больше не умеет, кроме делать споры. А? Это семенные, все семенные растения. голо-семенные, покрытые семенные, неважно, все семенные растения. Сейчас их в один отдел объединили. Это спорофит. То есть в шишках образуются споры. В первую очередь. А что же дальше-то? А дальше вот что. Вот посмотрите, <клевит> это схема шишки, чешуйка шишки. Это женская чешуя, спорангий, внутри спора одна. У папоротников спорангий, я говорил, вскрывается, и спора улетает. У семенных, у голосеменных растений спора прорастает прямо здесь. Она никуда не улетает. Это был огромный прорыв у семенных растений, что спора никуда не улетает, потому что она очень, ну, спора очень э, мало жизнеспособная. И вы видели, какие маленькие гометофиты, его можно, на него могут наступить, съесть, повредить. Легче и гораздо выгоднее оставить его внутри, на себе. Спорофита оставляет и проращивает гометофита на себя, даже внутри себя. Здесь можно провести аналогию, грубую аналогию с э, амфибиями, допустим, и млекопитающими. Амфибия выметывает икру воду, и неизвестно, что с ней там произойдет. А млекопитающие держат внутри себя плод да, для лучшего сохранения. Здесь... Растения пошли по тому же пути. Они оставили гометофид внутри себя, чтобы его лучше сохранить. Но не надо забывать, это совсем другое, растение, это совсем другое поколение, хотя оно и живет за счет, то есть гометофит живет за счет спарафита. Но это совершенно самостоятельно. Как плод внутри матки, это совершенно самостоятельное растение, хотя и живет за счет матери полностью, так и здесь. Это совершенно самостоятельное растение. Вот. Более того, да, вот у него, это, оно прорастает небольшой растение, там всего 20 или 30 клеток, но, ну, кстати, у него есть половые органы, архигонии, даже два. Тут все в порядке. Это настоящие растения. Вот, архигоний, <coughs> все есть. А вот так выглядит э, в разрезе, если под микроскопом смотреть, ну это, конечно, окрашенный образец, поэтому цвета такие. Вот, собственно, споры прорастает заросток, это вот, собственно, гометофид, заросток, только он вот здесь, он внутри. Дальше, мужская шишка, опять-таки все то же самое, чешуя, спорангий, только в спорангии много спор. Но каждая спора прорастает в маленький гометофид под оболочкой споры. Этот маленький заросток состоит всего из четырех клеток, из четырех. Поэтому половой орган просто не из чего делать. Антеридиев у семенных растений нет. Хотя половые клетки есть, и сам мужской заросток есть. Вот как выглядит мужская шишка под микроскопом. Вот тут много-много вот -много этих спор, внутри которых пророс, заросток из четырех клеток, с гометофит. Вот такие вот споры внутри которых пророс заросток, мы называем пыльцой, пылинкой. Вот что такое пылин пыльца. Многие говорят, что пыльца – это какие-то части клетки растений. Нет, пыльца – это половые клетки растений. Нет, пыльца – это заросток. заросток под оболочкой споры или гометофит под оболочкой споры. Это мужское маленькое мужское растение, которое состоит всего из четырех клеток. В этом нет ничего удивительного. Некоторые водоросли вообще одноклеточные. И прекрасно существуют. А это растение из четырех клеток. Одна из них половая. Но это растение самостоятельное. воле ветра оно переносится и потом соединяется уже на шишки. Они соединяются друг с другом. Половые клетки вступают в контакт и потом уже прорастает ток семена. Семена, семьи это новый спорофит. Ну, давайте еще раз повеселимся. Размножение человека по типу сосны теперь. Только теперь за основу возьмем, что вот э -э, мужчина и женщина будут нас спарафитами. На самом деле, которыми мы, в общем, может какие являемся. Итак, в свое время внутри мужчины и женщины образуется спора. Она прорастает в маленького... Человечка, который живет внутри организма. Далее надо этим, поскольку эти сами бесполые, вот надо встретиться вот этим двум, которые внутри друг друга. Можно встретиться по-разному. Может быть, мужчина передает просто как-то женщине, а можно сделать действительно как у сосны. Мужчина выпускает этих человечков наружу, они разбегаются. Их единственная цель в жизни найти женщину и проникнуть внутрь. Чтобы найти маленького женского человечка. <свят> вот. а, да, и когда он находит, так сказать, он хватается за ногу, упорно ползет вверх, пытаясь проникнуть внутрь. Вот такие вот страсти для развлечения. Ну да, то есть, нет, если снимать фильм по э, размножению человека по типу сосны, тут даже чужих мы переплюнем, я думаю. Так или иначе. Они должны попасть в, в одно тело. Внутри происходит любовная связь. И потом уже, вот, внутри, как бы внутри, которые внутри, образуются новые споры, который уже прорастает в новый в спорофит, и уже тогда спорофит новый выходит на волю. Вот так было бы тяжело справляться. Вот так вот. Ну вот у нас поколение за поколением, у них всегда два поколения, всегда два, всех наземных, я имею в виду, без водорослей. Теперь мы прекрасно знаем, перейдем к нашим цветковым. Мы знаем, что... Вот это дерево – это спорофит. У него есть тычинка и пестик. Это репродуктивные органы растений. Они действительно репродуктивные, но половыми их нельзя назвать ни в коем случае. Поскольку это растение может продуцировать только споры. И в, том, в, том, вот, в, как это, в завязи вначале образуется спора. И она прорастает в маленькое растение, в женский гометофит. Только это растение состоит всего из восьми клеток, всего из восьми. Поэтому архигонии в половых органах нет, нету, нечего их просто делать. А мужской вот тычинка, тут опять в тычинке образуются в начале споры, внутри каждой споры прорастает маленький Заросток маленький гаметофит, он изначально стоит вообще из двух клеток, потом еще там одна клетка делится, получается три клетки. Вот, вот так выглядят вот эти вот споры. Споры очень разнообразны. но ну, это пыльца, собственно, уже. Пылинки очень разнообразные и по форме и по строению своей оболочки они могут быть совершенно необычные быть вот здесь несколько приведу примеров например пассифлора и обычно называть теннисный мячик действительно похожи могут быть длинные могут быть круглые и так далее и могут быть у дуба вообще очень странная формы даже сложно ее описать и очень сложные пылинки у одуванчика это под электронным микроскопом, конечно, раскрашенные, но на самом деле пыльцу видно прекрасно и под просто световым микроскопом. Вот это просто сделано в под цветовым микроскопом здесь ничего не раскрашено. Вот и действительно как они и есть. Вот у математики очень интересно, вся шипами, у венка огромные такие вот шары, с еще там порами и так далее. То есть это очень разнообразно. Ну и что же получается, в общем, в конце? Так или иначе, тем или иным путем пылинка перелетает, оседает на рыльце. Пестика, оболочка рвется. И есть одна специальная клетка такая, которая пыльцевая трубка, она называется. Она начинает, эта клетка прорастать, прорастать, прорастать. Тянется к женскому к женской вот, к женскому заростку, можно сказать, и внутри этой клетки перемещается уже спермия. Спермия у семенных растений сами плавать не могут, у них нет, это не сперматозоиды, у них хвостиков нету они просто перемещаются, перемещаются, и происходит здесь уже слияние яйцеклетки и спермия. Образуется заросток нового спорофита, зародышка, который, так сказать, будет семенем следующего поколения. Здесь, видите, нигде не присутствует вода, вода водная среда, внешняя, внешняя среда, она полностью исключена. В этом, можно сказать, есть большое приспособление цветковых и вообще семенных растений. Они обогнали в этом даже животных и даже нас с вами, нам до, для оплодотворения... Нашим сперматозоидам все-таки нужна вода внешняя. Здесь ничему не нужно. Они в этом, в этом отношении, они в эволюционном плане пошли даже дальше. И хочу еще сказать, что и там, и вообще у всех высших растений всегда есть два поколения половое гометофит и бесполоэспорофит, которые сменяют друг друга вот в этом вот бесконечном бесконечном цикле. Вот именно его было очень сложно узнать, как это делалось, очень сложно понять. Когда это рассказывают вообще где-то в шестом классе, причем в начале, это вообще ник ник никем не воспринимается, естественно, и непонятно, почему так рано об этом рассказывают. Вот. Но на самом деле это действительно интересно и забавно. Цветы действительно нужны для размножения растениям, о чем узнали, как я уже говорил, в общем-то не так давно. Но все-таки не будем мы такими уж материалистами, да? И несмотря на то, что Здесь чисто биологические процессы, все-таки не будем забывать дарить друг другу репродуктивные органы растений, полные разнополых гометофитов и украшенные ярким околоцветником, чего мы, что мы называем просто цветы. На этом все у меня, спасибо за внимание. Поднимайте руки, чтобы я смог подойти. Дмитрий, у меня тут по ходу лекции возникло несколько вопросов. Да. Вот вы так подробно рассказывали, как развивалось представление о поле у растений, что вот окончательное утверждение о том, что у растений есть пол все-таки, утвердилось только лет 200 назад. Ну, да. Вот Елена в одной из предыдущих лекций говорила, что у грибов вообще чуть ли не семь полов имеется. Да, э, там совсем сложная картина, 7-8 насчитывали, с грибами там еще тяжелее, чем с растениями. А вот как узнали, что у грибов столько полов, когда это вот узнали, что вот такой казус? Э, на самом деле, насколько я помню, тоже не так, не так давно. Да, вот лет 40, наверное, 50 где-то назад, до этого тоже зачастую не представляли, как это происходит. То есть это когда уже, наверное, и сейчас в эру уже молекулярных данных, чтобы разложить, кто какой пол, вот это уже пошло у грибов. Грибами еще, еще сложнее. Тут можно было хоть с помощью микроскопа разглядывать. Вот так. Ну, у меня сейчас еще сложнее вопрос будет. Вот вы сейчас столько сравнений приводили между животными, там, растениями и людьми. А вот есть такое выражение любви, растения, которое, может, имеет несколько романтический такой смысл, но которое в песнях вот часто используется. Вот насколько такое сравнение правомерно вот любви именно с растением? Ой, это сложно сказать, как тут можно провести параллель. Ну, растения всегда притягивали взор, и особенно цветковые. Мы знаем, что символисты вообще любили, и каждому цветку уделяли, наделяли их символом. Они изображались на полотнах известных художников, особенно их любили там какие то при рафаэлиты, каждый цветок у них что-то значил. То есть не надо так прямо отождествлять истинную ботанику и, так сказать, биологию с какими-то воззрениями. Я люблю растения не только потому, что они вот такое вы делают, а потому что они только, и тоже красивые и отделять надо. Причем Это... некоторые цветковые растения даже женские имена носят порой. Лилия, mm. к примеру. Ну, это ну, не только Лили, Лилия, Маргаритка, пожалуйста. <свят> Еще вот. лучше. Фиа, фиалка. Вероника. <свят> Вероника, да. Ну, <Но> это <свят> уже либо исторические названия, либо названия, да. Ну, это скорее исторические, которые тянутся издалека, и иногда эти названия откуда пошли проследить очень сложно уже. Mm. Вот. Понятно.